Всем привет остальным, здравствуйте. В этом ролике я покажу вам, как сделать локальный сервер для тренировки и раскидки гранат, просрелов, позиций прыжков и всего того прочего в CS:GO. Сразу надо уточнить, что если вы играете обычный матчмейкинг, то вам нужен T-64. Следовательно, вы копируете команду из описания и в параметры запуска вставляете T-64. Если же вы играете на фесте, то пишите T-128. Так, с этим разобрались. Теперь переходим к запуску карт. Для того, чтобы запустить карту, нам нужно нажать Играть в CS:GO, тренировка с ботами, нужно выбрать обычный, не соревновательный, позже объясню почему выбрать без ботов и выбрать ту карту, которая нам нужна, и нажать «Начать». Так, что ж, вот мы почти загрузились И сейчас хочу объяснить, почему мы выбрали Обычный режим С недавнего времени э, В соревновательный режим, хотя как с недавнего полгода назад Уже вроде как это произошло Добавили карты 1 на 1 Если вы выбираете, например, сторону террористов И прибегаете на какой-либо карте К респауну террористов Вас будет постоянно тэппль туда Я уверен, что вам этого не нужно, поэтому мы будем Начинать через обычный Толком ничего не изменится Итак, как только мы загрузились на карту Первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, написать сватчится один, чтобы все наши консольные команды работали исправно. Все команды из ролика будут в описании, поэтому если вам лень их запоминать или переписывать, просто копируйте их и вставляйте в консоль. С этим разобрались. Для того, чтобы нам сделать бесконечную разминку, а как вы видите, она у нас уже включена, нам достаточно написать MP, Warmap, Pause, Timer 1. Разминка станет бесконечной. После того, как мы это сделали, нам нужно закупиться необходимыми нам вещами. Для того, чтобы это делать везде, мы пишем MP by Anywhere 1. Теперь мы можем закупаться где хотим. Многие создают такие карты, чтобы тренировать гранаты. Но, как мы знаем, в обычном режиме игры доступно для покупки только 3 типа гранат максимум. Для того, чтобы снять это ограничение, в консоль нам нужно написать Ama Grenade Limit Total 5. После чего мы можем купить все 5 гранат. Но, когда мы будем их бросать, они будут пропадать из нашего инвентаря. Для того, чтобы они не пропадали из нашего инвентаря, нам нужно написать SV Infinity Ammo 2. Почему 2? Это лично мое предпочтение. Когда вы будете стрелять, в магазине у вас будут пропадать патроны, но в боезапасе нет. Если вы хотите, чтобы в магазине у вас также не пропадали патроны, как в боезапасе, нужно написать параметр 1. Лично я предпочитаю параметр 2. Итак, после того, как мы это сделали, мы можем начать тренировку. Но нам же желательно знать траекторию падения гранаты. Именно для этого существует команда SVM. Играет траектории один. 1 После того, как мы напишем ее в консоль, нам будет показываться траектория гранаты. Эту траекторию гранаты также можно настроить. Параметр Dash отвечает за то, что у нас будет не просто зеленая линия, а будет зелено-черная. Она будет чередоваться. Right, Честно, не совсем понимаю, зачем это нужно, но, скорее всего, для каких-то точных подсчетов или просто для красоты. Параметр thickness отвечает за толщину этой самой траектории. Look. Параметр time отвечает за время, которое будет показываться look. эта линия. Если вы вдруг напокупали очень много вещей и у вас закончились деньги, то надо снять ограничение денег этой командой. Это ограничение не снимется полностью, однако станет максимально доступным. А для того, чтобы пополнить деньги, нам нужно написать команду «Импульс 101». Если же у вас в следующий раз опять закончатся деньги, нужно написать ее снова. 38 восемь — это максимальное количество денег. Для того, чтобы протестировать что-либо на боте, нам нужно для начала его добавить. Для того, чтобы его добавить, нужно написать команду bot add и ту сторону, за которую мы хотим его добавить. В моем случае, к это. Для того, чтобы он не двигался, нужно написать bot stop 1. Для того, чтобы его разместить перед собой, нужно написать bot... Please. Если же вы хотите, чтобы бот повторял его движение за вами, нужно написать бот мимик 1 И он будет повторять ваши движения зеркально вам Однако выстрелить он вас не успеет Для того, чтобы сделать такие -таки попадания А как мы знаем, красная это та, которая у вас в клиенте, а синяя это та, которая на сервере Нужно написать в консоль команду SV-Show Impacts 1. Для того, чтобы перезапустить игру. Я имею в виду карту, нужно написать mprestartgame game1, если вдруг кому-то это пригодится. Что ж, это все команды для тренировки на сегодня, если вдруг я что-то упустил, обязательно напишите в это в комментариях, и возможно, если я что-то упустил и сам это заметил, я напишу об этом в описании, обязательно туда загляните. Что ж, а в целом, спасибо вам огромное за просмотр, обязательно ставьте лайки, конечно же подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и всем пока, а остальным до свидания. И да, создав такой сервер, вы сможете выдать себе нож из моего прошлого видео, а видос по погасать скоро. Скоро понятие растяжимые.